Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о кровавом тумане в Москве. С 21 сентября по 4 октября 1993 года в России случился внутриполитический конфликт. Произошел он вследствие конституционного кризиса развивавшегося в стране с декабря 1992 года. Результатом противостояния стало насильственное прекращение действия в России, существовавшей с 1917 года в советской модели власти, сопровождавшейся вооруженными столкновениями на улицах Москвы и последующими действиями войск. В те кровавые дни в Москве погибли люди. В 1994 году на территории Пресненского детского парка рядом с зданием правительства Российской Федерации На месте, где снаряд попал в отряд казаков, державших оборону Верховного Совета при Ельцинском расстреле Белого дома, был воздвигнут крест В августе 1996 года по благословению старца Кирилла, духовного отца патриарха Алексея Второго Рядом с крестом трудами общественного объединения Троицкий православный собор Была построена крестоводвиженская часовня на добровольное пожертвование православных христиан Настоятелем часовни стал священник Анатолий Горбунов Который крестил многих участников октябрьских событий 1993 года В часовне находится чудотворная икона Богородицы Порт-Артурская Часовню посещает множество людей, чтобы помянуть погибших Кроме обычных богослужений здесь регулярно проводятся поминальные службы В 1998 году на праздник воздвижения Животворящего Креста Господня Сын одного из прихожан увидел после службы вокруг Крестовоздвиженской часовни у Белого дома Кровавый Туман Так как у него с собой был фотоаппарат, то он сделал фотографию После этого он дома рассказал о необычном явлении. К его рассказу никто не отнесся серьезно, если бы не фотография, которую сделал мальчик. Пленку исследовали специалисты фотодела и установили. Кадр не засвечен. Один из инициаторов строительства часовни священник Анатолий Горбунов просто и незамысловато объяснил это видение. Это кровь мучеников убенных здесь в свое время в 1993 году. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам о пении ангелов в храме на Афоне в Греции. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте истории чудес Божьих, о которых вы знаете. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Всем пока!